Всем привет. Доковылял я позавчера домой уже так еле-еле последние эти шаги метры там преодолевал через боль, Ну ничего дошел. После того как снял обувь, вообще не мог на, на, на ногу наступить, съел там обезболивающее, обеззаразил, примотал сварок и на следующий день уже ничего вроде, более-менее ходил на, на пяточки. Вот вчера повырезал вот нордишки. Сейчас буду на больничном, пока в лес не пойду, сколько, не знаю, как заживет. Ну, думаю, не до, не, не сильно долго. И все, пока будем вырезать нардишки. буду тут все с вами вырезать, вдруг кому-то пригодится. Вчера вот вырезал вот этот бортик уже, тут еще не дорезал, вторая половинка вырезана. Еще здесь вырежу и готово будет. Сейчас зачеканиваю здесь вот порезанные, которые так вот маскируются. Порезы все. И плюсом красивее смотрится такой вот обычный бортик, да? Красивее же, чем обычные там треугольнички какие После покраски еще прикольно будет. Еще оттенится тоже. Ну вот тоже здесь оттенено. Думаю, еще потом нанесу патину с патиной. Патина останется как в глубине. Сверху зашкурится. И еще красивее будет. Не знаю, мне нравится такой стиль, пишите тоже, как вам. В прошлом году вырезал такую солушку, скульптурка небольшая. Так, покажу сейчас, тут какие у меня дома работы остались, не проданы. Ну, для, некоторые для себя делал, кому-то интересно будет. Такая сова. Кстати, могу ее продать, если кому-то понравилось, пишите ВКонтакте. Ссылка там будет в описании Сколько дадите столько, За столько и продам На благотворительность Деньги животным направим. Такая кошечка есть еще из, ос, из осины делал Покрыто Первый раз пробовал покрыть Крем для обуви Черным кремом для обуви Так-то в принципе неплохо получается Главное лишь бы Хорошо вышкурена была если плохо зашкурено, то все эти царапинки видно. Здесь практически идеально наушкуривать, чтобы покрывать кремом для обуви. А так, в принципе, интересно получается. Но эту работу я не продаю, это я себе делал. Такая кошечка. Такие фигурки делал. Здесь пошла трещина. Поэтому я не стал продавать. Осталось себе. Можно зашпаклевать, в принципе, это... Такая необычная подделка. Это я из коряги делал. Тучок такой был. Тут второй дельфин был. Отломился. А этот ну, тоже отламывался. Я приклеил. А второй отломился. <с> у него все отпадало. Я уж не стал вас собирать. Так, один стоит просто. Так было два дельфина. Там где-то у меня ролик наверное, на канале был, где я делал. Можно посмотреть. Вот такая кружечка есть у меня пивная банная, покрыта льняным маслом. Тоже такая необычная резьба. Интересно, уже, кстати, продается? Посмотрим, что там еще по поделкам какие, какие поделки есть. Вот такая, такая давно уже делал. Пепельница. Так, всё вешается, это пожарный ящик, типа, здесь пепельница. Ой. Что у нас тут есть? О, запылился. Прошлый год все делал часы. Мини-бар лежат там уже целый год. Сейчас тут, а что у нас. Вот такая с приколом. Часы рабочие вешаются на стенку. Вот здесь такие шушечки. Сейчас открывается. так вот открывается Там Свет что-то не горит, батарейка что ли села уже трейка часов Вот такой дед <связать> Из коряги И сучка тоже делал Типа вешалки думал, может какая-нибудь вешалка Потом играет Кош Кошечки котики так стенки крепятся на шурупы и можно вешать полотенце что-нибудь тут типа того здесь у нас марата, купюрница из дуба такая вот купюрница и шкатулочка эту. Шкатулку не я вырезал. Покупал. Старая совсем была там уже ушатанная, такая, можно сказать. На реставрацию купил. Все, снова ошкурил, лакировал, покрасил. Короче, обновил. Все сейчас гладенько. Аккуратно. Внутри обшивку не стал менять. Оставил оригинальную. Вот такая еще старая. Здесь я окантовка еще из проволоки алюминиевой сделано так интересно раньше делали все, все резная, из чеканка вторую жизнь дал <смех> Надо сказать. это жалко было чужая работа чья-то пропадала еще покупал там тоже шкатулочку было дело на реставрацию уже уже продалась вот этот окантовочный бортик мне нравится, так вот тоже нарезать ничего трудного нету, а смотрится интересно. Вот это тоже нарезано <кат pressure> здесь вот в той половине еще сейчас буду нарезать вот это недостающие элементы, так вот они смотрятся будут. Вот так вот прохожу полукруглой небольшой стамеской, а затем уже топориком буду удалять вот эту часть. Так вот получается. Давайте вскроем морилкой И посмотрим Всегда обожаю покрывать Когда покрываешь Ну вот нарезаешь такой интересный узор И потом скрываешь морилкой Зашкуриваешь И всегда интересно эффект какой Вместе с вами сейчас посмотрим Покрываю морилочкой Аэрографом цвет венги Здесь в Венге. Здесь будет что-нибудь посветлее какой-нибудь. Смотрим там. Можно и дуйкой красить. Но зачем, когда есть... Это в землянке, я там дуйкой крашу аэрографа 220 вольт работает Шел третий день моего больничного. <с> вот так вот уже повырезал. Муторно вот эти вот звездочки вырезать. Пока начертишь, вырежешь. Так вот их здесь вырезаю. Еще вот эти вот места надо будет вырезать. Вот эти треугольники. Потом посмотрим дальше. Фон опустил. С этого уровня на этот. С этого уровня еще ниже. Здесь... Еще тоже буду зарезать. Такой многоуровневый получился. Ну так, не, не на пол сантиметра разница. Опускается. Здесь еще вырезаю. Снимать особо не снимаю. Особо-то никому не интересно. Это вырезание, смотрите. Как статистика показывает. Так, маленько кусочками показываю. Вот такой резец, кстати, сделал на скорую руку. Ну, надо будут шпагат купить. Наклей садить смысла нету, наверное. Часто ломается. Вот такой резец тоненький. Это из ножовки по металлу. Вот сделал вот для таких вот маленьких работ. Татьянки, на резцы не особо подходят Сейчас покажу Они у вот Татьянки толстоватые Разница Тут фокус нет тут Фокуса нет Вот видите толщина какая Разница И вот для маленьких работ сделал такой На скорую руку резец Режет отменно ножовка о, пилка савдевовская из современных не рекомендую делать там тоже говно идет а старые нормальные они из них получаются. этот а янкиной они как больше для больших каких-то геометрий большой для, для чего-то такого для мелкой работы они не особо подходят он какая толщина в два раза толще даже в три наверно почувствую так что так вот таким вырезаю вот такая маленькая ювелирная работа вот с такими маленькими звездочками сколоть в легкую можно вот большой резец если вот такая что сразу скол начинает идти соединенно да, уже нормально хожу третий день уже практически зажил думаю еще одинок два нормально будет винтик на сегодня уже снимать буду пусть заживает так да жарненький жарненький кусака жарный такой кабанчик Поздоровался как поздороваться совсем? Здравствуйте. Этот не жирненький. Вот так вот уже нарезал. нарезал звездочки здесь снежинки вот так вот смотрится это здесь начал сейчас целый день наверно чеканка будет целый день чеканить дело такое муторное красиво смотрится после покраски особенно будет переливаться это все Отвертка вот это все за чеание весь вот этот фон простая отвертка крестовая нога зажила, можно сказать практически 4 дня прошло и уже хожу нормально скоро в земляночку пойдем просто нарды не успеваю Обещала за 2 недели сделать уже. сегодня какой? 12 день или 11 надо делать быстрее что, надо сходить распечатать картинки, горы. Все равно землянки не получится. Ну, даже если здесь горы вырежу, внутри будем делать фото на фотобумаге распечатанные картинки гор. И прорезать буду, выбирать фон. И заливать эти рисунки вовнутрь эпоксидной смолой. Так что пока надо туда сделаю... Там на земляночку наверно пойдем ну, посмотрим короче пока так, так хотел еще показать Опа. мой архив нарт так вот эти что у меня тут на продаже тати вот нарды я показывал вроде бы уже такие вот недоделаны внутри надо вот эти нарды кстати мне при перевозке сломали. Надо ремонтировать. Вот такие есть еще Опа. Если кого-то заинтересует, пишите. Такие простенькие. Цена 6000 рублей. Размер 50 на 30. 55 на 20. 5. Такие кардишечки, тут подклеено. такие фишечки, но ну, вот такие самые удобные фишки. Это выжженный рисунок, тут не трещина, склейка такая неудачная. за 6000 отлижки маленькие ляганькие вот это у меня за 5 запятак с этой стороны ничего нету ножки шкатулка типа 40 на 25 тоже нет 40 на 20 здесь звездочки, магнитная защелка, тоже такие простенькие, внутри такой орнамент просто фишечки не подклеенные, нормально, ну Но если надо, то кому-то можно подклеить. Да. Ну, эту коробку увидели да? если кто не видел простенький тоже так что если кого-то заинтересовала ссылка в описании для заказа для связи со мной ну или Можете заказать, какие вам нужны Ваше усмотрение с вашими рисунками, эскизами Потом по вашей цене так, Вот эти поломали при перевозке Пипетли сломали Домики там с мясом оторваны Это из эпоксидной смолы я делал Эта сторона такой. Тяжелый, килограмм 10, да нет, 6 или 7 килограмм завершил. Все, залито там, деньги, карты четкие. Тут ножик, баксы там. Опа. Такая смерть. Патрон, ножик тоже там. Здесь борта дубовые. Ну вот эти поменять на весики. вот это плохо. А, вот это вроде плохо. Оторвано было, но... ну. Не знаю, как они так перевозят, что с мясом эпоксидку вырвать. Не так уж это, не так уж просто. Фишки. Нет, фишки тоже полом, поломали при перевозке. Фишки эти тоже дороговатые, там полторы тысячи что-ли, покупал. Где-то две фишки вроде бы сломаны. Сейчас не то, не все эти косточки здесь из оникса вроде как-то оникс кости камень оникс нет не помню из какого-то камня дорогие 1000 рублей от 2 дарик но ну, прикольными играть Такие лордишки тоже ремонтировать надо Здесь, под эпоксидной смолой, карты залиты. Вот так вот. Такие еще, 40 на 20. С необычной резьбой, такой. недоделанные тоже лежат. Можно, в принципе, это делать. Рисунки такие интересные. Внутри уже оформлены. Зашкурить тут все, покрасить. В принципе, если кого-то заинтересует, доделаем. Коробка интересная. Маленький, удобненький. Дорожные норвишки. Тоже тысячу тысячу пять. Отдам, если надо кому. Пишите. Доделаем. Тут это что-то баловался. Маленькая книга. Не распиленная еще даже. Мы ну про эти не забываем. Опа. Если кого-то заинтересовали, тоже надо доделать. Доделаем, продам. Внутри, кстати, пока еще не, ничего нету. Коробочка будет борта, еще наклеить докле... борта. Внутри еще ничего нету, так что если кому-то понравилось, пишите. Внутри можем сделать там фотографии мужа, или ваши эскизы какие-то. Посмотрим там догоримся с ценой. Такая коробка, ну вполне прикольно тоже интересно. Так что на связи с еще. Сейчас будем идти доделывать, чеканить. Муторный день сегодня.